вам счастье такого вот чистого белого сильного зеленого счастья вот так поднимаюсь в магазин всегда когда я Приезжаю в этот магазин с огромным удовольствием. Так поднимаешься по экскалатору, и ты вот просто в цветник попадаешь. Хотя, хотя это обыкновенный магазин. Вот просто вам хотела заснять этот кусочек. И я начала что-то снимать, ну, просто показать магазин. Но мне сделали замечание, что я в этом магазине снимать не могу. Ну, я извинилась, и передо мной извинились. И я... Но что-то там засняла, вот это вот вам показало, что успела заснять. Вот здесь вот я люблю покупать цветы, которые стоят долго. И вот смотрите, вот я сегодня эти взяла цветы. А эти вот, которые, ну, уже, наверное, третья неделя пошла. Ну, ладно, не третья, так. вот они. Они до сих пор вам передают тоже приветик. Вот посмотрите, какие. А как? А что с ними? Еще ничего не стало. Вот они. Я их просто в другую вазу переставила. Смотрите, какая прелесть. Они еще просто все один лучше другого. Но вот захотелось уже сегодня захотелось просто белые взять поэтому мы их поставим сейчас вместе вот таким образом вот такой вам чистый счастливый приветик такие роскошные пишите комментарии просто роскошные комментарии пишите один лучше другого хоть знаете прям вот читай и и видео за видео делай только по по комментариям во-первых очень доброжелательно во вторых вы сами многие очень креативные талантливые. Сейчас вам почитаю, сейчас вам почитаю. Счастье, радость и любовь. Пишет Людмила. Розана: я неверующий фома, но после ваших рассуждений я поняла, как я была не права. Я не верила в себя. Я начала рисовать, сначала не получалось, но потом все стало получаться, и я поняла, что надо верить в себя и думать только позитивно. Мне 64 года, из них 2 года рисую. Спасибо вам огромное за ваш позитив, с нетерпением жду ваших бесед. Людмила, браво, умница. Вот вы смотрите, вы написали, вы написали. Uh, вот тут сейчас вам скажу самая такая вот, и, ш, вот из всего контекста, что могу прям. Розана, я неверующий фома, но после ваших рассуждений я поняла, как я была не права, что не верила в себя. Вот это слово "не верила в себя". Вот так же, когда, вот так же, когда ты не веришь, что мысль может изменить все. Смотрите, очень все в жизни просто. Мы сами накручиваем жизнь. Все в жизни просто. Вокруг тебя существует удовольствие и радость. Вот я, смотрите, по лестнице по эскалатору поднимаюсь в магазин, и вот этот вот цветник открывается. Кто-то его не видит даже, а я оторваться не могу. Вот этот момент внизу там, когда заходишь, тебя там кто-то встречает. И тебе доброе утро скажет, и все там специально человек стоит, но ну, смотрит, чтобы ты руки обработал, обработал руки, и ты, значит, поднимаешься по этому эскалатору. Вы знаете, я вот поднимаюсь, я каждый раз как будто эти все цветы со мной здороваются, как будто эти все цветы глазу моему делают такое настроение, такое счастье делают. Вот ты заходишь в этот магазин, вот королевой себя чувствуешь от того, что ты видишь эти цветы. Но не все это так видят ехала что-то вот, вот закупила в магазине еду назад еду назад встала на светофоре знаете, рот открыла а, а светофор там что-то светофор огромная такая улица со всех сторон по, по, по 5-6 полос со всех сторон и видимо светофор не работает потому что стоят две-три полицейские машины и полицейские управляют один с этой стороны один с этой стороны показывает а мне нужно было поворотик сюда сделать. Я тут сбоку стою, и возле меня прям полицейский. Поворотик какой-то прям в середине полицейский. А я рот открыла, голову подняла, и я увидела облака. Синее-синее небо и облака. Не поверите, не поверите, что я на... в этих облаках увидела. Купола. Купола это было красиво и они плыли вот просто купола храмов я увидела купола один за другим и они так медленно проплывали и уже все мне сигналят что мадам типа поворачивает потому что светофор не загорается уже сам полицейский мне в окошечко вот так стучит, потому что все, у меня все закрыто, на улице жарко, я кондиционер включила. Мне стучит в окошечко, что типа поворачивай там за тобой. А я, вы знаете, этим снять не могу, заснять не могу, потому что у нас правило, мы не имеем права держать в руках телефон, когда ты ведешь машину. Если ты взял телефон, просто в руке ты держишь телефон, просто в руке держишь телефон, тебе будет штраф. Даже если ты скажешь, я просто взяла, не имеешь права, все. Ну, у нас контакт, э, телефон всегда, садишься в машину, он сразу подключается к, э, к машине, то есть тут тебе не, не нужно его брать. Вся информацию ты делаешь внутри машины, тебе телефон не нужен. Но тем не менее, вот заснять или там камеру взять, и я просто не успела. Но тем не менее, какие-то я засняла облака, красиво так кудри, вот знаете, такие кудри красивые глубокие что-то из себя значат эти кудри но купола я вам точно говорю я в этих облаках просто купола у нас очень много соборов они разных э, э, религий католические христианские э, просто соборы для посещения ну храмы есть у нас довольно таки достаточно их много и так вот чтобы мне в глаз упал какой-то э, купола я как-то особо и не обращала на них внимания а здесь я увидела вы знаете как будто я всю жизнь их видела как будто бы я всю жизнь только с куполами дело и имела вот такая была красота они они проплывали над тобой ну как это не видеть вот оно где счастье конечно я при... тут поднимаюсь в магазинчик, такие роскошные цветы тебя встречают. Здесь не успела выехать из магазинчика. Эти просто чудо природы, невероятное чудо природы, эти облака. Я засняла кое-какие облака, сейчас вам вставлю. Ну вот самая малость что могла что могла заснять потому что в машине это надо в руке взять камеру держать не могла вот что-то на светофорах засняла но действительно такое синее ясное небо и вот глыбы вот эти вот э, облака прям мощь такая сила такая но в этой мощи в этой силы такой покой такое умиротворение никакой агрессии от этого могущества нет. Ни, ни, ни, ни страха, ни агрессии, ни какого-то, как будто на тебя что-то движется. Нет, в этом есть такая гармония, такой покой. Ну вот немножко вам засняла, показали. То есть, что хочу сказать? Что? Вы же видите, кто что видит? А счастье есть. Вот оно, вокруг нас счастье. Вы представляете, что птичка делает? Каждый день теперь прилетает. И разговаривает и вы знаете я ей и им... мы с ней познакомились у нее теперь имя есть знаете как ее зовут вот даю вам вот даю вам три варианта вот как ее зовут как вы думаете такую чудесную птичку представляете ее тоже зовут розана да да я как-то ну вот я проснулась на следующий день и думаю, как же мне ее позвать, что-то как-то в голове, думаю, птичка, вот слышу, что она где-то, где-то она разговаривает, думаю, как же так же, и вдруг, вдруг мне самой выскочило, Розана, Розана, она стала для меня, она, она стала со мной разговаривать опять, такая хорошенькая, мы болтаем с ней, ну вот такая подружка у меня появилась, подружка, так, девочки, дальше читаю. Дальше читаю. Хотела вот тут один комментарий. А... Вера, Вера. Часто вы мне пишете на всех каналах пишите. Знаю уже вас. Даже представляю. Вот, вот вас представляю. Многих представляю, кто, кто пишет. Розана, я живу в поселке. И однажды среди ночи слышу песню. И пели мужские голоса. Звезды, туман и песня. Ну вот просто прям не из откуда. Не из этого мира. Поэтому я вам верю и понимаю. Счастье, счастье и любовь. Радость, радость. Розана, ну как же назвали вы вот этого лисенка? О, этот лисенок. Ну вы посмотрите. Вот вы, ну, вот, вот посмотрите. На это чудо. На витрине. Я проходила мимо на витрине как он на меня смотрел именно он не могу сказать что это она он как он на меня смотрел я даже так про себя подумала даже не просись я вообще не в эту тему не просись еще раз как-то было входила по этому шопингу опять мимо иду опять сидит так на меня смотрит но я подошла поздоровалась Говорит, хочу к тебе. Говорю, нет, нет. Чарли есть, этот бобер есть какие-то свои тут? Нет, говорю, нет. Е, еле от других избавилась, пораздавала. Говорю, нет. Третий раз. Тоже опять была в шопинге. Подхожу, сидит, смотрит. И уже не просится, говорю. Теперь я хочу, чтобы ты, чтоб ты был у меня дома. Теперь я хочу. Не хочет со мной разговаривать. Говорю, ну извини, пожалуйста, ну извини меня. Ну так вот как-то я себя вела, вот как-то незаметно, так прям как-то. Вот такой у нас такой, знаете, с ним диалог. Ну подружились, подружились, и вот я, но имени никак нет. Но явно это, это он. Пока без имени и безусловно и конечно же посмотрите очень очень милый но хитренький но хитрость вот говорят такой хитрый такой хитрый хитрость это признак ума хитрость это признак ума не может быть человек умным без это одинаково человек особенно когда ребенок такой смышленный что-то делает, говорит, ой, такой хитрый ребенок, и все понимает. Представляете, понимает, как маме сказать, такой, допустим, маленький, о чем это говорит? Это не о хитрости, это о том, что уже, уже умненький, уже знает, как сказать маме, чтобы мама дала ему там то, что он хочет, особенно, когда вот маленький. Поэтому это не хитрость, это просто признак ума. Ну вот, будем искать имя, пока без имени сидеть. ну ничего, никакое. Никак, никакое имя не, не садится. Ну вот, может быть, вы какую-то идею дадите. Пишите. Еще вот хотела почитать, Ирина, Ирина, комментарий. Ой, да, Ирина хотела почитать ваш комментарий. Сейчас я его найду. Вы, которая проработали 30 лет. 30 лет. Вот. А, нет, не Ирина, Елена пишет. Елена, вот послушайте. Спасибо, Розана, за ваш ответ. А ваши видео я смотрю и пересматриваю по много раз. И правильно вы говорите, что в нужное время приходит тот человек, который нужен. Я, как только просыпаюсь, ищу вас на Ютубе. Огромное вам спасибо! Вы многим людям помогаете. Здоровья и счастья вам и вашим родным! А по профессии я швея. Больше 30 лет работала швеей. И тоже и спина, и голова болит. Сейчас вышла на пенсию и ушла с тяжелой работы. Тяжело сидеть за машинкой. Моя умница 30 лет! Вы талантливы, вы невероятно, 30 лет, какой опыт, я представляю, какой вы мастер, какие у вас ручки, сколько эти ручки перет, перетрогали тканей, какого качества. Сколько ваши глаза цветов разных, разноцветных, увидели в тканях, сколько вы увидели фасоны, сконструировали слепили это огромный огромный опыт это такая красивая работа это это не швея это модельер конструктор и дизайнер все что хочешь можно сказать 30 лет за машинкой отсидеть какой опыт вы набрались умница и ждете еще и мои видео мне приятно персонально вам посылаю здоровья, любви, счастья, гармонии, вот такой чистой, чистой, белой гармонии. Так, что еще? Кого еще хотела? Кого еще хотела? А, Розано, вы как вы когда вы спите прямо на спине сейчас вот тоже найду как вы избавились от храпа сейчас найду этот комментарий но в принципе вот как вы избавились от храпа ну что могу вам сказать что да, давным давно никакого храпа нет ну храп это конечно лишний вес дает храп храп дает эм, что еще может давать Ну вот у моей приятельницы она делала операцию, у нее хрящик, ей тут хрящик поправляли, что-то было, она очень сильно храпела. Но прошло какое-то время, и что вы думаете, опять хрящик нарос, и она опять храпит. Как я избавилась? Ну, во-первых, выпрямилось все, сейчас, кстати, про это поговорим, выпрямилось здесь все. И я, когда ровно сплю, ну, я не знаю, нет храпа. Может, потому что и похудела, и потому, что делаю упражнения. Я люблю вечером сделать. Упражнения. Я делаю утром, упражнение встала, я сразу делаю это упражнение. В течение дня вот что-то, если мне. Я, я готовлю или что-то делаю, или с кем-то разговариваю. Ну, ну, мои уже все абсолютно знают. Что ты делаешь? Ой, да, что я спрашиваю? Ты с руками ходишь. Уже все знают, что я так просто разговаривать не буду, я сразу руки, руки вверх возьму. Может быть, поэтому, но от храпа абсолютно избавилась. Вот как могу вечером, как я легла в эту позу, я могу утром также встать. Конечно, и это тоже очень сильно на лице, видимо, отражается. Потому что не поворачиваешься ни в одну сторону. Да, кто-то написал, Розана, плечо у вас опущенное, грудь там что-то тоже. Ну, не придумывайте. Иногда камера неровна. Вот у меня здесь вот пол неровный, я знаю. Он тут, тут вот чуть-чуть есть такой вот чуть-чуть есть наклон. От окна есть чуть-чуть наклон, и вот здесь чуть-чуть наклон. Потом ты когда, камеру, ты, когда камеру ставишь, в камере есть такой, знаете, определяешь такой, такая трубочка прозрачная. И там как, немножко как будто oil маслечка такое желтенькое, а трубочка такая прозрачная. И когда эта маслечка вот тут ровно на середине стоит, тогда камера ровна. А когда маслечка чуть-чуть сюда переливается или чуть, -чуть ну, такой вот барометр, где ты должен эту камеру. В моей камере этого барометра нет. В другой есть, но я не всегда ту камеру пользуюсь. Там на той камере можно записывать 10 минут, и каждые 10 минут потом собираю, монтирую, то есть свои есть там тонкости. На этой камере этого барометра нет. И ты, когда выставляешь камеру, она иногда чуть-чуть сделает, или вот так вот сюда разворот, или сюда разворот. Ну, пожалуйста, не придумывайте. Не выдумывайте. Плечи. Ровные, все на месте. Так. Никаких тут этих швов, не швов, а этих э, шрамов. Кто-то и шрамы видит, кто-то что видит. Ну, в общем, не придумывайте. Да, кстати, есть у меня. Вот кто-то спрашивал, Рузана, хотим декольте посмотреть. Есть где-то э, какое-то видео. Я там в открытом. Желтый сарафанчик. Один, прям совсем на тоненьких лямочек, лямочках открытый. И в красном сарафанчике. Вот там можете посмотреть все декольте. Там все, все есть. До. Да. Да, нормально но ну, нужных э, то что можно показать там все можете увидеть галина пишет талисман радости ваш канал чудесный прослушиваю снова и снова мудрость вами роза на изреченную учусь жить учусь мудрости понимаю себя и Жизнь, напол... жизнь наполняется любовью, миром. Работа над своими мыслями и установками никогда не поздно. Еще раз спасибо, дорогая Розаночка, за ваш труд и творчество. Вы знаете, умница, вот Галина умница, еще раз, прямо еще раз хочу сказать, что наша жизнь ⁇ это наши мысли. Наши мысли ⁇ это то, что мы выражаем вот э, расскажу вам один пример разговариваю недавно со своей э, со своей приятельницей. как и, и между слов мы же там не Ну на всякие темы на про, про одно про другое с одной темы перескакиваем на другую и вдруг она говорит ой ты представляешь ты представляешь а что дальше будет а, сын сейчас не хочет учиться а второй сын не хочет что-то еще или хочет что-то еще представляешь а с мужем он ничего не хочет делать не вот представляешь что меня ждет в будущем это же ужас И я такая а я понимаете а мне каждое слово сначала говорили говорили а потом вдруг мне это каждое слово просто вот просто как знаете как режет в ухом но ну, режет вот прям режет мне я говорю вот почему ты так будущее свое видишь вот как так можно, так негативно, сегодня тебе 42 года, а ты видишь, как тебе в 60 лет, какой ты негатив видишь уже. А если ты его видишь, если ты его озвучиваешь, туда и энергия идет. Сегодня не хочет сын учиться, завтра захочет. Не захочет учиться ни сегодня, ни завтра, другое что-то найдет. Куда-то выведет его жизнь. Ну зачем так? Вот понимаете, как? Что такое, когда ты мыслишь себе 42, а она говорит: представляешь, что меня ждет, когда я выйду на пенсию. Этот учиться не хочет, а этот то то то то увлекся этим, а это до хорошего не доведет, а муж ничего им не говорит с ними. И, и пошло-поехало. Вот представляешь, что меня ждет. Это, это, что-то, что-то, что-то. А как ты, как ты можешь видеть? Я, например, ви... ну я совсем по-другому вижу. Во-первых, каждый день свой вижу лучше, лучше, лучше и лучше. А какую роскошную дальше вижу жизнь. Просто роскошную! Ну, что могу вам еще сказать? Все здесь. Все здесь. Еще раз и еще раз, никакие кольца драгоценности. Не, не, не работают никакая сумма финансов многие говорят да вот если бы у меня были деньги да я бы никакой э, мужчина есть мужчина ничего не работает если у тебя нету в голове порядка если у тебя нет в голове порядка через мои руки через мою голову через мою работу прошли обеспеченнейшие люди Невидан обеспеченные, ни в одном поколении, которые говорили, все есть, радости нет. Розана. Радости нет, все есть. Поэтому, понимаете, все, все здесь зависит. Но мы на эти темы будем еще раз и говорить, говорить и говорить, что вас. Хороших вам выходных! чистой хорошей вам гармоничной энергии и счастье счастье счастье радость радость. ой купила что-то купила хотела вам показать но вот тут ту интригу которую я еще в прошлом видео вам показывала я ее еще не не, не, не закончила поэтому та интрига еще у нас впереди вот купила сегодня не знаю я купила вот эту такую краску не крашу уже. С прошлого года с марта месяца вот полтора года я не окрасилась только вот этот вот э, этот подкрашивающий шампунь брала не крашусь конечно волос стал посветлее там весь где-то седой где-то ну вот такое а сейчас взяла так увидела что-то я мимо красок проходила увидела вот эту краску и вот думаю она на мою седину она не будет вот такой как здесь она не будет у меня конечно вот такая розовая Конечно, я не буду такая, но она даст вот там, где седина, она сделает седину вот такой вот не, не, не металлическую такую серебряную, платиновую, а сделает вот такую вот мягкую, я так думаю. Ну, когда покрашусь, еще в планах пока, ну, купить купила, но не знаю, покрашусь, когда вам покажу, скажу, как она сядет. Ну, а может быть, ну, пока что-то глазу захотелось увидела глазу захотелось купить эту краску красивая правда посмотрите какой роскошный цвет Ну, у меня такой конечно не будет цвет, но на седые как-то на седые вляжет хорошо думаю счастье счастье счастье радость радость радость чудо-чудо-чудо и любовь посылаю вам чтобы к вам прилетела птица счастье дайте ей какое-нибудь имя и пусть она исполняет все ваши желания. Обнимаю вас! Спасибо всем за лайки!